Друзья, теперь информация по аирдропам, которые я выкладываю в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. Это общие дропы. Они все шаблонные, выполнять легко. То есть боты стандартные. Подписались на телеграм, Twitter, плюс ретвит. Подписались на партнерский телеграм, Twitter, если надо. Заполнили данные боту. И на этом все. Но к этому чуть позже вернемся. Я на бирже Хиоби и Кукоин нашел. Здесь 40 долларов, тут 30 долларов. В криптовалюте, которую получил с раздач, когда они проходили, не знаю, не помню. Мы чаще используем для airdrop кошелек Metamask, сеть Binance Smart Chain. Их легко отслеживать, а по каждой бирже авторизовываться и проверять. Как бы, ну Не то, что времени нету забываешь об этом и все обнаруживается как-то спонтанно то есть проверьте свой аккаунт, может быть и у вас где-то что-то завалялось какой-нибудь сюрприз денежный так возвращаемся в телеграм канал я недавно советовал купить с монету через 6 дней она дала рост 30% Неплохая прибыль. Кто воспользовался этим шансом, заработал. Дальше. На Binance проходит раздача для новых участников. Создаете аккаунт, проходите верификацию. Она, кстати, легкая. Заполняем данные, загружаем скан паспорта. И потом следующий пункт нужно сделать селфи. Биржа запросит разрешение к доступу к вашей камере на мобильном телефоне, планшете, ноутбуке. Разрешайте, делайте селфи. И на этом все. Через пару минут у вас верификация пройдена. После этого вы можете участвовать во всех раздачах. У вас открывается возможность вывода фиатного фиатных денег. Рубль, доллар. Здесь на Binance у нас вывод есть на Payer без комиссии. А нет, комиссия 1%. Заводите 50 долларов и получаете 100 долларов в виде кэшбэка ваучером. На бирже Bybit проходит AirDrop, раздают общий пул 245 тысяч монет CAPS. 15 апреля раздача так а распределение у нас через 30 дней по завершении на бирже кукоин раздают монету блок принимать участие еще одна раздача от биржи байбит следующая снова кукоин 300 мистери от Binance. Рандом. Заполняем форму. Вводим UID с Binance. И отвечаем на вопросы. Завершение 4 апреля. Два дня у вас есть. Я бы не откладывал. Сразу выполнил. Еще одна от KuCoin. Здесь обратите внимание на время UTS. сегодняшнего дня. Сколько это? По нашему, не знаю. Можно в Яндексе посмотреть. Если успевайте, пройдите. Здесь легкая форма. Вводим UI-детку от Coin. Отвечаем на вопросы. И жмем кнопку ⁇ Отправить ⁇ Это у нас стандартный дроп через Telegram-бот. Они все шаблонные. Подписываемся на Telegram, Twitter, ретвит и заполняем данные. Описание есть. И еще один Telegram бот Присоединяйтесь для всех участников. Тут у нас 8000 рандом. Ссылка на телеграм в описании. Заходите, смотрите, что понравилось. Выполняйте и ждем токены. Всем спасибо за внимание. Пока.